Палку-ковырялку приготовил, маска есть, идем. Цапля, офигевшая, стоит и все, ну давай Бегай давай нафиг, стоишь, смотришь на меня, скажешь, кожаный мешок приперся. У него такой, как впереди, типа рота, и он как то ух, такие щупальцы как в фильме ужасов. У него как глазик вот здесь, но колючки все живые колятся. О, он куда-то пошел, смотрите, он ходит, потому что там чем глубже, тем больше там всяких рыбин. Мне незнакомых, и если честно, я даже их не отпугаюсь. Он рыбина огромная. Вот она, скотина. Она везде меня преследует. Вот это вот. Есть еще пара усатых рыбок. Для того, чтобы когда отлив произошел, вот видите, отступило насколько море, если в высоте, ну я думаю, не менее 50 сантиметров отступило море, это если мы говорим об уровне моря. И поэтому вот берешь палку и идешь ловить всяких зверушек. Вон она цапля. Цапля уже рыбку поймала. Удали какой амонит? реально. Это прям амонит-аманит. Это камень. Представляете? Это камень. Вот он. Вон еще. То есть это древнейшие моллюски. Окаменелые. Идти надо аккуратно, дабы не наступить ни на какого морского ежа. Морского ежа я уже ловил. А в водорослях, мне кажется, эта морская скотина может запросто прятаться. Вот, кораллы, видите, такой вот плотный каменный. Вот их много таких. Ладно, пошел и обходить вот так вот максимально мимо травы. Чтобы не наступить, еще раз говорю, ни на какую зверушку. Цепля, блин, офигевшая. Стоит и все. Ну давай отсюда. Ты Не боишься, что ли? Ну-ка, тебя сейчас поймаю, Сикотина цапля жуйная. Опа. Идем. Идем. Так, по кораллам идти приходится. Так не хотел. Цапля меня заманивает в ловушку свою. Все, невозможно идти. Корал на корале. Невозможно идти прям на гамболь. Так, надо сваливать отсюда. Все, цапля, повезло тебе. блин. Бегай давай нафиг. Стоишь, смотришь на меня, скажешь, кожаный мешок приперся. Видите ее, не? Чего это... мне кинуть-то? Коряку кину нибудь честную. Улетай, скотина! Не хочет. Значит, я пошел туда В общем, рассказываю-показываю. Нашел скотинку, похожую на морского ежа. Но это не морской еж. Так. Вот, смотрите, видно? Это живое существо. Оно полностью колючее. Видно вам? Я взял одну из них. Их тут несколько. Вот таких вот. одну из них опустил в воду. Так. Вот. Одно. Видите, зацепился. Вот. Вон еще один. О, шевелится. Видите? Иголочки зашевелились в него. И вообще, очень страшно колючая хрень. Видите, еще куда-то ползти умудряется там шевелить колючками. Вот, получается, здесь их у меня этих колючих хреней много я теперь даже боюсь идти вот по этой траве потому что именно вот этих вот скотинок я обнаружил именно вот в этой траве буду выключаться Тут там так и валяется наверное буду уходить с травы уходить о вот он червь про которого я говорил. а вон они еще смотрите колючка колючка вам видно или нет колючка эти колючки они смотрите как получается вот о, о. Смотрите, видели? Очень опасно ходить здесь Желательно в обуви Вот второй, третий Так, четвертый Пятый, шестой Это, наверное, детишки морского ежа Стопудово, Виталий Галинок, Подскажи, что это Вот еще, вот еще Вот, теперь вот это кто? Вот, видали? Червобряк Бряка-червяк, длинный причем Смотрите Полуметра? нифиг делать и вот здесь опять эти колючие их очень много боже как я сюда зашел теперь надо просто отсюда убежать как-то так вот, вот этого вот червобряка ну, невозможно длиннюче смотрите все взял и сделался укороченным укороченная версия червобряка такая вот так помимо этого вот еще один пассажир так надо пройти и наступить ни на кого это, видите очень опасно Потому что вот на этих колючих тварей наступишь, вот они грячутся. Вот, опасный. Видите? Сумасшедший острый, он еще шевелится. Видно вам? Следующий пассажир. Вот этот. Видите? Это все на одном метре. Вот такой вот какой-то морской хрень-моржовый. Вот. Он плотненький, но в нем вода. Когда ты его вот так поднимаешь, он как бы согинается хренотень с этими колючими тварями вот эти твари колючие их тут полно там вон тот придурочный червь большой и вот колючки еще она я с этого архипелага смотрите вот тут душ от колючка колючка то есть я сюда зайти зашел а теперь как уйти не знаю если честно потому что я в босиком и так ну или болят а, дорогие друзья как выберусь отсюда скажу Ах, получилось у меня нет очень опасно главное не наступить Вон этот червяк куда-то собрался видите зашевелился у него такой как впереди типа рота и он как этот, в такие щупальцы как в фильме ужасов чужой во время отлива но ну я и без отлива тут всяких зверух находил тут их слишком много то есть море максимально насыщенное море я это все называем морем а это на самом деле не море это это океан индийский океан смотрите первое нашел большущего морского ежа вот он видите вот он меня, скотина, уколол прям. Прям уколол. Цепился в дно. Вот. Я его сейчас на берег выволоку. Мы его рассмотрим внимательно. Или вот сюда, вот на этот коральчик. Видели? Да, это взрослый. А до этого был малышок. Вот он. У него как глазик вот здесь. Но колючки все живые колятся. О, он куда-то пошел. Смотрите, он ходит на своих колючках. Вот он, вот он шевелится. Там вон еще один сидит. Видите? Вот его можно оттуда достать. Не знаю, надо мне это или нет. Ладно, этот ежидзе куда-то сматывается. Хрен с ним. Давайте посмотрим вот сюда. Смотрите, вот эту трону сейчас оно свернется. Это такой коралл. Ближе сейчас подойду. Две секундочки. Подхожу. Вот видите, трогаю. Вот эта фигня, это как ракушка-моллюск. И вот это. Вот. Видали? Они сворачиваются. О, мой ёж уматывает. Все, умотал ёжик мой. Давайте его, может, еще вытащить, что ли? Короче, то детишки были морского же. а это их папа. А может, даже и мама. Так. Клевась. Колючая секотина. Вот он. Красавчик, вот его погладить Вот так палочкой можно Все, оставайся скотина Пойду дальше В принципе, еще кого-нибудь сейчас найдем Поймаем Ну и вот эти вот микроморские огурцы их так называю Видели побольше, встречал с локоть По руку Я их руками боюсь трогать Нет. Вот она застрянется Такая вот хрень Как какашка Затащим его обратно в воду, он какой-то беспомощный, если честно. Так, тот еж там сидит, тот там спрятался. Рыбы плавают. Во дно. Все в кораллах. Вот прям, ну как вам сказать, ну вот прям отложение коралла. Давайте вот так вот зачерпнем руку. Оп. Вот они. Древние окаменелости. Все в них. Ладно, надо идти аккуратно. Не наступить ни на морское же. И не на уж тем более его дети. Мало не покажется. Говорят, очень больно. Меня один укусил. Вот так вот, как ежик. И мне аж палец до сих пор болит, честно. О, блин, птички. птички, говорю, бешеные. Рыбки, сумасшедшие. Вообще, вот чем дальше иду, тем больше боюсь. По причине чего. Смотрите. Вот. Эти две твари уже существуют вместе. Сидели они вот по этим кораллам древним. Вот. Вот. Узнали, кто это, да, наш друг. Кучерявый, и какой-то типа толстый морской огурец. Тоже здесь же. Кто кого пасет, непонятно. Далее. Если вы посмотрите вон в ту сторону. Вот таким вот образом сюда. Смотрите, под кораллами не видно, кто там. А если переворачиваем... Опа, еще одна такая же тварь. Вон еще. Вот еще. То есть они везде, повсюду эти колючки. Вот. Как тут вообще без обуви ходить? Это трэш. Просто... Вот, видите, их тут вон, вон, все усеяно этими иголками колючими непонятными. Вот, ладно, попробую еще немножко пройти и буду назад возвращаться, потому что наступить на такого бы крайне не хотелось, вы даже не представляете. Я иду, я очкую, его. А нафига я иду, сам не прим. Ну, коралики, гребаные, э, смотрите, отложения эти. Вот. Ну, о, офигеть, представляете? Это же древняя вот такая хренотень. Сколько ей миллионов лет? Она каменная. Ну давайте ее туда. Она даже не ломается. И вот это. Все, все, все в этих хрена кораллах. Вот они везде. Просто везде эти кораллы. А там вообще вон как цветы растут. Торчат из земли. Хотя уже отмерли. 10 тысяч миллионов лет. Блин. Сейчас будет скоро прилив. Солнышко встало. Сейчас будет море наступать. И здесь будет становиться глубже. На полметра поднимется вода. Поэтому я тут немножко еще сейчас похожу поброжу и буду текать отсюда. Так, идем к тому коралловому. О, здраво. Вчера встретил вот такого. Сейчас покажу, кого. Размером он был с мою руку. Ну, не полностью, а до локтя. Вот, смотрите. Такой вот хрен пойми кто. И при всем при этом, он вчера еще на меня вот волосатая у него брюшка, погладим его, спинка такая вот тут уха вся, и вот у него вылазила вот такая фигня изо рта, щупальца, вчера он меня даже ужалил, видите, да, вот, видите, что у него из ротика, вот эта фигня, она наматывается и она бесконечно тянется, такая получается, вот, все, он зашевелился, проснулся, я его разбудил, на, тебе твои же щупальца, срань ты такая, ладно, ползай, с тобой. Видите, у него из ротика там вот такая вот фигня лезет. И вчера он меня пытался ей ужалить. Получилось немножко за палец, но я не понял то ли это ужал, то ли это что было. Я просто быстро отодрал и пошел дальше. Вот, гуляю, возвращаюсь уже. Дальше не стал ходить. Хочу все вот так вот взять и по всему барьерному рифу пройти вот эту вот. Обувь нужна. Без обуви тут очень опасно на голую ногу. Наступив на ежа, можно тут прям очень долго кричать, на помощь звать. Но я не хочу этих приключений. Отсюда дошел и хватит. Рыбки разные, там всякие, знаете, мультик был в поисках капитана Немо, по-моему, или как он правильно так? Нео, Нео, о, мультик Нео. Вот таких же вот этих рыбок, попугаев здесь кучу встретил. Сейчас буду к морю продвигаться. К морю, говорю, блин, к берегу. Почти выбрался. Вот этот, я это называю барьерный риф. Я даже не знаю, что это такое. Ну, просто, как бы, коралловые отложения. Они уйдут через э, буквально какой-то час под воду. Не будет видно вообще совершенно. То есть, начинается прилив. Водичка у нас вот прозрачная, чистейшая. Когда нет кораллов, а тут есть места, где нет кораллов, это божественно, это прекрасно, правда. Это здорово. Я сейчас немножечко искупаюсь. Это а все лазю, лазю. Хожу в футболке, потому что сгорел. Причем сгорел в первый же день. Хотя я вам хочу сказать, солнца не было, было пасмурно. Но сгорел напрочь, короче. Так, сейчас я пущу камеру. Может быть, вы увидите каких-то рыбок рыбок здесь. Полным-полно. И снова здрасте дорогие что мы будем сейчас делать пока не пришел прилив но он уже начался я попробую снять немножечко слегка подводного мира ну только слегка потому что дальше там глубину лезть что-то мне не очень хочется честно признаюсь потому что там чем глубже тем больше там всяких рыбин мне незнакомых и если честно я даже нет нет пугаюсь признаюсь как есть все-таки как-никак глубина это пугает меня иногда. Так, да, что это тут? Водоросли. Я думал, какая-нибудь животинка. А животинок здесь хватает. Видите, черненько? Ладно, потихонечку движусь в ту сторону. По пути покажу вам. Буду показывать всякие морские огурцы. Окаменевшие кораллы. Причем диковинной формы. Идем в ту сторону. Кто будет отдыхать вот в этой стране, на острове отеля Адаран, вот этот, когда риф показывается, заводь такая, мы вот как в заводе. Идем в ту сторону. Вот там максимальная глубина. Там водоросли, и на этих водорослях живет куча зверушек. Если в той стороне ходят все, кому не лень, то в этой стороне вообще никто не ходит. Вот в той вот заводке. Сейчас как опущу камеру в воду, и вы перестанете меня слышать, потому что вода попадет в динамик. Так, че-то черный листочек, да, черный листочек. Видите, палку-ковырялку приготовил маска есть идем идем туда там у нас много живности и необыкновенных рыбок пока иду вот здесь вот я видел большого толстенного я его называю морской огурец у меня все морские огурцы все что я не знаю как называется у меня значит морской огурец видите бережок здесь конечно же он таких из кораликов Сейчас немножечко вот так вот бачком иду, иду в ту сторону. Мы сейчас его увидим. Вон рыбина огромная. Вот она скотина. Она везде меня преследует. Вот это вот. Есть еще пара усатых рыбок. Они сусиками как сомики. Так, где этот кирпич-башка морской грец? Где-то здесь был. Прям такой толстый вообще прям. Сейчас. По-моему, где-то здесь он был. Если здесь его нет, значит дальше. Мы его сейчас найдем. Я его столкнул в воду, потому что он лежал прямо на бережку. О, рыбок полно. Пора бы уже плыть, конечно, ногам, ногам больно. Покупайте обязательно специализированные ботиночки. У меня были обыкновенные наши русские носки, которые я сносил. Там дыры, все уже. О -о -о -о. Вон, вижу этого червя толстенного. Сейчас я его достану. Вон. Он. Достаем. Куда-то ползет. О, прямо на берегу. Видали? Уголек какой-то черный, не понимаю, кто это, честно признаюсь. он такой вот формы, Чебряк, короче какой-то. Давайте его наберем кое-что. Такой вот формы, живой, признаюсь я, ползет, ползает он медленно и неохотно, ну так сказать, ползет потихонечку. Очень плотный, такой. Так, так, так, так, так, так, так, ну бить я его не буду. Ладно, пойдем, покажу вам. Немножечко подводного мира. Ну и мусор, конечно, в этой части острова никто не отменял. В воде будет мусор даже. Приготовились. Не кирать дальше уже не буду. <с воду>. Потому что слышно не уйдет. Тупили. Вода попалась. Так. Поехали. Mm-hmm. Ha, ha, ha. Oh